Всем привет. Дорогие друзья, с вами я провел фомикс. Мы продолжаем вживание. Да пошли. Так. О, здорово, Спайк. Здорово? Че с ума? Что он у меня направил меч? Ты Нельзя меч направлять. Так, не... новое правило. Какое? Как драться я Не, драться в мне ШД запрещено. Да ладно тогда всё, стой! И я объявляю... Не сюда драться. Не сюда в Нельзя драться! в Мин-СД! Давай искажаться. Если хотите подраться, я объявляю ШД. Можете все идти в он ШД. просто злая, Денька. Очень злая. Правильно, давайте сложаться. Постойте. Не надо! Постойте. Тебя что захвинил? Эй, эй. Я э, закрываю. Бравлер ты, Шинок, ты будешь принимать участие в ШД? Да. ШД объявлено. Начинаем. Давайте. Начинаем, я тебя ударить не могу. Давай Сыны наши. Почему у тебя она огонь? Не, она. где? Минус один. Почему с меня начинается? Ты чё такой сильный? Говно такое. Почему всё время с меня начинается? Так, что Барли тоже участвует? Да, пугать. Барли решил поучаствовать в шоу. За... всех пугать. Ай, что за бред? Буду всех пугач. Это эффекты. Направляешь. Просто нечестно у него огненный меч. А вот то этого огненный меч, У нас. А кто Барли? У У меня. купили кого? Нет, Бравлера Эдкара. А где он живёт? Yeah. No. Он о -о -о, приезжает сюда поторговать, а и... А когда а он меня коллег... именно. По... Да, ну, а у Да, А у меня есть мои зельки. Какие еще зелья? Ну, Точнее, ну... поцелем молотого. No. Я пользуюсь обычно и зельками, Топ три, это уже хорошо. Тачка. Наверно. Наверно. На топ один. Поздравляю. Я я ворон. Отсюда упал. Да я все. его убью. Я. Че серьезно, ворон не Нет, ворон нет. А. Первое место, Барли, где шуте. награды? У меня большой ящик неси. должен быть. У меня большой ящик. Бунт. Барлин, в Мэри должна храниться. Да. Быстрее неси. Смотрите. Ой. Бунт. Походи. Я зацепил мэра. Правда у нас есть небольшие проблемы. У нас э, финансы украли. И в ящиках мало что есть. Но по может что-нибудь найдется. Для тебя, Барли, в а для меня большой ящик. Да, так, что тут у нас в финансах? Я чего обижаюсь, забивную шею. На... Снайпер. Я просто снайперюга. Я Пойдем? сейчас не мешайте, Составляю кейсы. Пока что. Да. Тут... Конечно, тут все пусто. Пока поговорим. что пусто. В финансах все плохо. С финансами все плохо, я составляю. Барли, я вот этот ящик заберу. А, Так, для тебя. У меня не маленький, у меня большой. Ты взял уже большой ящик? Ой, точнее. У меня большой ящик, сразу говорю. Ладно, я вам от себя сделаю большой. б***. Четвертое место, ты что-то получать? Где вы все люди, я вам б*** сделаю большой. Где-то тут должно быть с гембранди. Может, вот здесь. А где вы, люди? Так, спайк, дайте небольшой -а. бонус сделаю. Так, что тут? Постой бонус. ,困ル... Не мешайте. Привет. Так, вы залезли в мэрию. А Мэри? же... можешь отдать? выйти из мэрии. Из мэрии выйти. Так, на выход из мэрии забрать помнишь у меня два не надо. На выход из мэрии. Бравлер Фрумикс. Подожди. Бравлер где Фрумикс. Где Спасибо. Бравлер Фрумикс. Меня у нас тут обборол кое-кто недавно. Бравлер Фрумикс. Где Это ты? Бравлер. Очень а где? Там штаны по поножи. Э -э -э мне их должен доставить Бул. Но он почему-то их до сих пор не доставил. Ой, там ящик.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 О, у меня меч новый. Давай, я тебе там... Ой, здоровая, да? Бравлер, Бравлер Фрумикс. Отойдите сюда. Дай пожалуйста. мне Бравлеру Фрумиксу сделаю. Ты а. с ума сошли. Стой, Бравлер Фрумикс. Дай тебе от себя сделал. У тебя Сколько есть еда. Я. Спайк. А. Еда есть? Да, есть. Здравствуйте. Можно, есть. можно ну, у вас спрятать этот? О. Меня уже достану. Я Вот я вам всем могу... Штить. Давай, чьи. Спайк, Посмотри. смотри, у меня есть меч новый. А, а куда ты старый выбросил? Никуда, вот старый, вот новый. А где новый? Ну, Они ну... не различаются. Может, у тебя выкуп? Нет, нельзя. Мне старый. Они различаются, балбись. У меня 17 баллонов, 100... 7 гемов и 17 км. А если. Давай, сдавай мне все это. Давай, давай. Бизнес. Стави... Бизнес а... работает. Вот спасибо, будем друзьями. Так надо идти обменять. Да, надо... Если что, работает еще. Так, я не могу. Я хочу ворона Если вы меня найдешь, ты умрешь сразу же. Открывай дверь. Подожди. А сегодня еще СД будет Барли. Да, возможно. Наверное, только один раз. Я сортирую сейчас э, в мэрии ящик. Можете помочь Барли чем-нибудь? Нет. Забирай Бул. Бул, а ты делаешь забивлими? Здарова, Бум. Бул, ты должен мне прислать, как в эти гембраню партию. Советуйте мне самое уже... а, Здравствуйте. Блядь, ребята, меня здравствуйте. Ой, а у тебя у... есть забивные? Я есть езж... забивные. здесь, да Ой, здесь пай, пай. нельзя пай. на улице. А у, тебя а есть... у тебя есть закон? У у тебя есть такие забивные эти? Такие замечательные забивные мечи. Ну, которые поджигают, поджигают такие да. цебивные игры. Так, а, я тут подел... Видел нычик. Тут есть кто-нибудь? Шкшк -ш, ш отсюда. Тук-тук. О, забивной бул! Забивный бул. Бравлер бул. Ты мне нужен. Идем за мной. Бравлер бул, ты мне должен О. знать, сколько будет стоить этот штук. Обязательно Пошли. обязательно говори. А я куда? Идете? Идем за мной. Булл, ты Понятно. где? А сколько нового оружия будет? Вс, кыш отсюда шили. Я Смотри, чё я раздобыл. Убия. А Точнее, спёр. А, Бравлеры, небольшое Может, объявление. что там -то ты, ты сможешь сделать. Кусочки меда. Я не знаю, как они, помороженные или как, я не знаю. Может, что-то сделать? мэр Барли. Небольшое объявление, по чуть позже. А, ну ладно. У партию гем-брони и ящиков. Откуда у меня такая... Мне нужны ящики. Эй, Барли. Пойдем, пойдем. из Спасибо. Штаны. И еще ботинки. А, и... Что вы здесь делаете? Вот вам предоплата. Штаны. да, да, да Это моя оплата. И просьба еще одна. Я а, чушь отсюда, кыш. Гул, гул. Бу, а почему мне не платят за работу? Так, тебе заплатят из банка чуть как, позже. А, а я и так работаю в банке. там мне платят в банке? Я в нем работаю, он обязан Да, заплатим. А когда он... Всё, у меня этого хватит. У меня просто есть одна просьба. Просьба. Дайте я уйду сам. Просьба. Уйди, дайте Изготовьте мне бутыльки для зелени и коктейлей молотого. А еще маленьких и больших ящиков изготовьте мне. Отсюда. Я маленький бутылочек ящиков еще, пожалуйста. И сообщи тебе скидку о мечах. Я тебе сейчас скидку делаю. Смертью скидку твоей. для меча сделайте, пожалуйста. Ладно, не слушайте. Что Значит, там я что вам что тоже делала, скидки придумала? не буду делать. Пол, изготовь мне, пожалуйста, бутыльки для моих... А ты что? Я просто скажу. Че? Это че? Схожу. Барли, это... А есть какая-нибудь рабочонка? Плотный мед. Да, может быть, есть. И как ты это сделал? Идем за мной. Может быть, что-то получится? Заколотите. Дел, есть работка для так, вас. Так, давай. Так, не трогайте. Так, так, так, так, так, так, так, так не получается. <соцентральный> подержите, пожалуйста, плотный вот плотный это вот, ой, положите вот в тот, что... Шо... Ну-ка, давай, посмотрите. Куда положить? Зашёл дурак. Дай посмотрим. Пока что надо положить. А у -у -у -у. тут нет а место для штанов. Что такое? Заплачи. Вот. Тут у меня, я, а... я тут у меня сломался, хочешь? я только взял. какой то бракованный. Ну-ка не пул, нормальный, я... давай. А я при оруж... А я при Так, привет. Оп. Ай. Оп. что ли? А, Ну-ка дай, дай мне Ай, говно. Ну-ка, где? где а, что тебе нужно... это больше тебе нужно... Так, этот пойду нужно... Mm -mm. Ну, а за да, тебе нужно... Ну, да, тебе зарплата да, да, да, да, Все, я да, Идем к шеде, а, шеде на меч мне да, да, да, да, да, да, да, ты делал, как я говорил, баночки для моих коктейлей секунды. молодого? Кто не успел, кто опоздал. Раз. Нельзя найти ШД без разрешения нашего. ШД. Баааа. Так неинтересно, у тебя огненный метил. Барли, три Барли, ты Барли должен объявить ШД. Барли должен в нем участвовать. Сейчас Барли... Это тот самый забив, но это Начинаем. Так, когда закроется. Открывай вот эту вот штуку. Расходимся я все, и я будет. говорю, когда начинаем шедевр. А мы еще не начали? Нет. Блин, и я хочу самый. Я и давайте а отчет. Три, два, два, один. один. Так, я хочу вынести самого жесткого в этом поле. Это, а это не этот ворон. Да, у него оружие слишком сильное. Уготил тебя. Что за тимеры? был? Ладно, не тимится. Просто так не выдержать. ну, -ка, ну -ка сюда. На Говно, говно. И за спиной. А чё, Барли уже убили? Не знаю. Не говно. А разве можно так строить Убейте жопу! Ну чё Мы все так проиграем. Мэра нам было. Согласен. Они все такие плохие. Говно, это же А почему у нас нет огненных мечей, так не честно? Да, да. Вы да. их не купили. Так не... Нет, у них да, да, не, не, не честно, да, не огненные мечи. На. Не честно, У меня кухняные мечи, это не огненный меч, потому что я купил его. Если... Нечестно не будет, честно, да. если брали арсуны. Не Нечестно э. Еще у этого, Ворона слишком Это, х... это Ворон говно это? А чё, Барли умер? Да. Да, да, меня Ворон дурацкий застрелил. У вас огненные стрелы? Ой, огненные. А, он крыса просто. Нам крыса. тоже нужны тогда огненные. Ну, да. Он был огненный. Буржа, Не Так, я дам меч Ворону, так как он со мной остался. На, Ворон. Спасибо. Ну так вообще мы не выиграем со Спайком. Да, у у всех... да. Мне требуется ящики, и все. Ящики Ладно, можно давать мечтать. Мне нужны сильнее зелень. играл. Мне нужно, чтобы трогать. Барри, а где оплата? Да, кстати, наша оплата. Мы да. работали вообще-то у него. Мы ему помогли. Поэтому нам Я тебе заплатил вместо... бун, да, ящик. Эй, а давай. мы не заплатили. Да. Ты, Сейчас ты да, понятно ты. со мной. Иди, Бурли, иди, иди, иди, иди, иди, Моя иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, Ты помнишь, я его убить хотел. Тишина, Прости, все. а где мы зарплата? Ты не а где все, мой... я пойду Прости. домой спать. Достали вы меня. Дай мне зарплату мою. Хорошо, идем в банк. банк. Где? Банк. банк там, банк ты там. Ты не работал, Бул. А, Прости. А я работаю а... за то же. А, ты туда идешь, Бул? Я вообще-то заплатил Булу, и он должен изготовить мне в... зелье. Он нашу оплату хочет забрать, кажется. Нет? Или не хочет оплату? Вообще-то наверх нельзя поднять. зарежу.